И Нет, пой... для съема клипа мы будем его разрезать, снимать. Это полость надо будет. Нам придется, не, Лера. Не... Придется снимать для клипа, придется снимать гипс. Привет, мои подписчики! Меня зовут Лера, и вы на канале Video Babies. Сегодня мы покажем влог, как мы с стопой. И только ты у меня поймешь меня неправильно расцвет. Рассып... А, а я закрываю глаза, смотрю на тебя и счастлив. Слышат меня, не писать. Ведь поймешь только ты у меня поймешь меня неправильно расцвет. Рассып... Нет, не слушай, потому освещен. что ты не понял, папа, не понял вот, Хорошо А я закрываю глаза, смотрю на тебя и счастливу Слышат меня небеса, ведь только ты о меня Поймешь меня и правильно рассудишь Вы слышишь, шагниешь папа И рядом будешь, ты рядом будешь Ну, все нормально меня не... Ну, серьезно, папа, папа давай, давай не, не пойду, будем милый. Ну, папа, давай не будем а ну вот, давай, папа, давай, Нет, не давай будешь, порепетируем. Папа. Давай не будем, меня, отрепетировать сердце, надо. Истории, моя жизнь, моя надежда, моя... Блин, у меня чешется правый глаз, не дай бог. У меня живот болит. Давай опять. Ты знаешь английского? Что? Что ты говоришь? Что ты Давай, папа, давай не будем. милый, ты мой сердце в этой истории, моя жизнь ищет моя надежда. Ты мой.. Тут герой. пауза. Всегда Я была такой жить. дочкой, буду, она твои... что? что ты не путаешь? потому что после героя надо ставить паузу. Вот сейчас. И молчать. Папа, давай не будем, милый. Ты мой сердце в этой истории. Моя жизнь ищет моя надежда. Ты будь мой герой. герой. Всегда благодочкой буду. буду. На твои вопросы. одни а ответы. Твои слова не золотые Я монеты понимаю. да, тут нормально после ты так говоришь как лавина соскал. вот здесь надо еще тебе прописать слова стопудово здесь нужны слова прописывать блин. вот здесь ты говоришь какая это, ты просто папочка устал и потом ты меня обнимаешь в клипе ну, а... слушай, ты столько текстов пишешь а ни один не записываем ты записался эти уже... с этим уже? Да ты что? Да! Это что сейчас было? Нет, ну папа, у нас еще темпераменты, про тюрьму, покемоны, это, они многовато ли? А ты эти слова знаешь на новый трек? Не Была знаю. сказать счастливая, девчонка милая-милая. Более-менее. А? давай. Была, была, сказать, счастливая девчонка, девчонка милая, милая, милая, росла ребенком с папой, была его котенком, пока не стала в один день взрослой девочкой. Так все случилось не незначно. Ну да, там отчаянный. А я читаю стихи, прошу Господа помощь. Убеги ее хранил. Отпусти, отпусти. Моя душа все в ней, прости. По а три мне... недели сказали носить гипс. Кстати, возможно, мне 19 числа сниму гипс. Я всех Все, да, выключаем, едем. <смех> Целую.